Рождение. Я связана с существом. Его зовут Айден. Он всегда сам. Меня зовут Нейтан Докинс. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Это он тебя так? Нет, это чудище. Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе. Тренировка в 5 утра. Они знают все про Айдена. Мои поздравления. Ночью сквозь врата проникли существа. Они открыли проход в мир Айдена? Ай -я! Так устала. Я больше не могу. Знаю. Я иду что ты наделала? Передай, что подвалили нахер, потому что в другой раз я всех убью.